Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сегодня мы поговорим с вами про девайс, который отлично подойдет для любого новичка. А речь пойдет о Freemax Twister 30 Вт. Kit. девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке на лицевой панели изображен девайс в цвете который ждет нас внутри также есть логотип производителя и название самого устройства на противоположной стороне у нас технические характеристики и комплектация открыв коробку сразу видим батарейный блок запасное стекло и бак под ним скрывается небольшая картонная коробка в которой находится кабель micro usb дополнительный испаритель кстати один уже заранее предустановлен в баке инструмент Гарантийный талон и зип с запасными орингами и дриптипом Вначале поговорим о батарейном блоке Весит он всего лишь 127 грамм Его диаметр 22 миллиметра Корпус выполнен из нержавеющей стали На корпусе девайса с двух сторон есть его название Твистер это уменьшенная версия вышедшего ранее Twister 80. На корпусе девайса есть всего лишь одна единственная кнопка квадратной формы, она выполняет сразу несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство, а во-вторых, при нажатии на нее напряжение передается на испаритель. Внутри этого девайса спрятался довольно большой аккумулятор на 1400 мАч. Заряжается он с силой тока в 1,5 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться не более 1 часа. Но все это не главное, ведь основная фишка скрывается на дне этого девайса. Мощность в этом девайсе варьируется от 7,5 до 30 Вт, а увидеть выставленную мощность можно, посмотрев специальное окошко. Ну и пару слов про комплектный бак. Его объем составляет либо два, либо три с половиной миллилитра. Работает он на сменных испарителях на сетке. Заправка верхняя и довольно удобная, так что вы без труда его сможете заправить. Диаметр у него 22 миллиметра, а сверху красуется 510 классический двухоринговый дриптип. В конце ролика я могу смело посоветовать данный девайс всем новичкам. Он... Простой в использовании, он обладает хорошим вкусом, отлично передает никотин и у него довольно большой аккумулятор, которого смело хватит на день парения. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.